О, игра началась. Эмутка светится. Рома, О, привет. Рома. Эй, Да. и как Правильно? Right. why didn't you deny it? That means you agree, don't you? как я Humans cannot be trusted. Humans? You are having delusions. I prefer to call Погоди, только это что? Чары что ли, из Куда она? Куда она исчезла, блин? Да она присела. Нет, посмотри, в чем прикол? Реально так встаю. Откуда она исчезла? Подон. Знаешь, я лучше фоновую музыку нахер уберу, она мне бесит просто. А яй яй яй яй яй Вон лучше из-за инакрасится лучше поставить. Солидно лицо вот эту, на вот эту маску. Так прямо по тебя смотрит, смотрит, смотрит. Да. Блин, Man, There's a lot of them lurking around. Instead of fighting, it might be better to run. Вы слепые? -to. <з Nove fica Pigito> He said, if I can prove I can control her, I get to be an official member. не you must never leave my side. Protect me always. Yeah. Your, purpose, your destiny. But, but I'm not an official member. Okay. Enough excuses. You are my property. I only livestock. Сука, ты Джордж какой-то. Басковым плетется. My pig. Mm. Эй, свинья, повтори обещание, которое ты мне дала. Ой, ой, короче, я с это... Это рецепт за кошки, Сука, это кто сосиску кинул в, в, в, в чате? Что вообще такое? Это моя рука с резинками. Ого, Хрена себе рука, я потому что это палец. Автолог. На! ты там еще какой-то вот у тебя там рука так и не вопнут, нет. Ч? Лопа. Да <смешно> смотри ты... в чате, Кирилл. А, это? Я думаю, вы про меня такой, у меня ноги болят, а не рука. <смешно> а! <смешно> Такие звуки <всё>. еще. <смешно> да, да. И, Кирилл, конечно, пиздец, поприветствовались, конечно. <смешно> okay. Я могу лечь, ты просто услышишь вот этот сдох э, э, релив, как говорится. Бьякую это гами, бля. Блять, бит! Ай, бля! я лягу, погодите, ребят. Если вы его возьмете критика ущит. Блять, скрит! Бляа! Кирю, живи! Факен блять! Знаешь, она сказала, How's за boss now? Знаешь, это моя реакция, когда я в 16 лет решил пазл для 6 Тебе надо было быть как тот Ходвард, типа who's laughing now. Хм. Нес, а вас еще осколок. Ну или так. Это тебе никого не напоминают? А кого дальше? Fucking Ты по дровняка так пошутил,��乐lee Куда ты идешь? Нет, серьезно, подавайте. Я не Блядь чувак, не надо. Мы единственного не теряем, еще и первый подыхает, а? Ну, -мо! И Ну, сука. Ты микрофон это Тайлер Это Тайлер. Это Стоп, что ты разделал на библиотека на Достоевском мои последние две мозговые клетки сидят на математике батарейка спасибо твою мать спасибо Спасибо. ох блять сколько денег Кажу, что можно Нормально, Кирип, шутил я, да? Да, да, да. Ты вот только грабишь банк, блядь. Первый мировой банк заходишь и, короче, в хранилище. О, блядь, сколько денег-то. Ой, блядь, сколько малышей у нас там Пятка в банк. Вон, патроны. Бля! <свят> Чё? <свят> Отсознание потерял на спину тогда. Это Бля. точная игра или что это? Пошли нахуй с такими играми, блядь. О, вес, вес. Вас, у вас, не вас, у вас, у Yes. Кто-то у нас в стеф играет. Пологоловок такой, я вот и все. О, кто-то новый год праздновал, что ли? Какой дурак ставит двери вот в таком метро, я не понимаю. Хороший. Хороший человек, да, хороший. Хороший ставит, да, отличный прям. Почему это так Like Второй э, ряд no еще. Возможно <laughs> yeah, right. oh, last... можно? можно. Так, я зачем пошел и в туалет еще? Я тоже. Со сыром. Ай, блин. <с <с я думаю, сейчас сейф полетит. Это Джорджо а Да, твою ай яй просто молодец! Хехехе! в метро, а там шахалицы. Да. Блять, где-то парковка. 30 не Сука, не дай украл четыре колеса. Они что украли? Плазму, понимается. Она еще работает.